Привет, друзья! С вами Амир Исламов. Сегодня расскажу свое субъективное мнение про программы для веб-дизайна. Какие использовал, что понравилось, что не очень и на чем сейчас остановился. Ну, немного за спойлеру, остановился я на инструменте FIMA, и в этом уроке как раз таки расскажу, почему именно на нем и чем он меня зацепил. Это не будет обзором инструмента, обзор будет в следующих уроках, поэтому пока что некий прелиз следующих уроков. Прелиз, вернее, да. Для начала небольшая предыстория. Я заядловый пользователь программы Adobe Photoshop. Впервые я открыл ее где-то около 9 или 10 лет назад. Изначально я просто делал какие-то редактирования фотографий, брал голову своего друга и вставлял там различные животные, обезьянки и так далее. Но чисто ради баланса мне было интересно. Перешел туда сначала из различных онлайн-фоторедакторов. Мне захотелось чего то большего. Я узнал, что это Photoshop, скачал его и начал пользоваться. Все это дело я забросил, устроился как нормальный человек на работу. И спустя 5 лет, ну 5 лет назад, да, вот получается ровно, я начал как раз-таки заниматься оформлением в фотошопе. Изначально это было дизайн баннеров, аватарки, ВКонтакте, оформление социальных сетей. И вот именно тогда, в 2008, по-моему, ой, 2008 нет, В 2013 году я ушел как раз-таки на фриланс, и создание дизайна стало основным моим способом заработка. Изначально ни о ком дизайне сайтов речи не шло. Это начал делать только спустя полгода где-то я взял заказ на первый дизайн сайта. Тогда никаких инструментов, кроме Photoshop, и знать не знали. Был, конечно, скетч. Скетч у нас вышел в 2012 году. Изначально не был таким популярным инструментом. Но когда он вышел, это был некий переворот в сфере UI и UX дизайнер, потому что раньше это был только Photoshop, но есть пользователи, которые до сих пор делают в Illustrator, в Corel Draw, да, такие есть реально. Так вот, Mac у меня не было, естественно, был только Windows, и кроме, решений, кроме Photoshop, просто иных не было, и все делали сайты в Adobe Photoshop, ы. ну и до сих пор большинство делают именно там. Время шло, я начал оформлять уже сайты, в 2016 году вышла Adobe XD, как раз-таки кроссплатформенная программа. Нет, не кроссплатформенная, да. И на Windows, по-моему, и на Mac она есть, если я не ошибаюсь. Но сейчас точно есть. Тогда не помню, был или нет на Mac. Помню, тогда я ее скачал, немножко попробовал. Она была очень-очень сырая. Протестировал, поигрался. Мне показался каким-то, ну, не знаю, калькулятор для дизайна. Особо ничего не было. Может кто-то со мной не согласится. Но тогда она была прям очень сырая. Вот прям последнюю версию я еще не ставил. Но, как говорят, сейчас она... Тоже ну, не сверх идеала. Она намного лучше, чем была, конечно, в ней можно делать дизайн. Но все-таки она еще не и отстает от того же скетча. И я удалил чертям вот этот Adobe XD и снова вернулся к использованию привычного Adobe Photoshop. A. Хоть изначально Adobe Photoshop и не создавался вообще для веб-дизайна, он создавался именно для обработки фотографий. Это был еще 90-й год, программа Adobe Photoshop старше меня, на один год. То есть, она, ее создали еще до моего рождения. она Как раз таки для веб-дизайна, ну, вообще для всего, наверное, сейчас. Photoshop стал очень перегруженным. Очень много функционала у него добавляют, добавляют, но ничего не убирают. Он как новогодняя елка. На него все пихается, пихается, про различные фильтры, функции и так далее. Да, Photoshop немножко обновил ее, добавил инструменты, чтобы более удобно было использовать в веб-дизайне. Но все-таки. Это многим мешает. Начинающим стартовать с него довольно сложно. Сейчас не об этом. В общем, удалил я до допиксди, вернулся к фотошопу, мечтал пока что о покупке Мака, думал, вот там вот есть скетч, я уже про него услышал, думаю, вот сейчас, блин, куплю Мак, поставлю скетч и точно начну делать супер крутой дизайн. Ну, все мы понимаем, конечно, что дизайн делает не программа, а сам дизайнер. С Любые программы это лишь инструмент для создания дизайна. На Adobe XD все равно все надеялись, все-таки компания Adobe, большая компания, и ждали пока, когда же Adobe XD порвет в пух и прах скетч. Ну вот уже 2017-18 и до сих пор этого не, не произошло. По многим функциям он все-таки уступает. Ну, возможно, это какой-то и плюс Adobe XD, то что он не так сильно перегружен. Сейчас про это еще поговорим. Наступило 2017, и конец 2017, я купил себе Macbook и с нетерпением установил программу Sketch. Немного попользоваться, мне было изначально очень дико не, непривычно. Ну, во-первых, потому что я привык к, к темному интерфей интерфейсу Adobe Photoshop. А. И перейдя в полностью светлый Sketch было очень непривычно, мне казался он очень неудобным. Объективно оценивать Sketch довольно сложно, потому что я пользовался им недолго. И мне как-то не понравился. Не понравился интерфейс, немножко запутанный. После Photoshop, конечно, он очень-очень не запутанный, но мне как заядлым пользователем Photoshop, он показался все-таки непривычным. Ну, наверное, это завис... зависело в первую очередь из-за того, что инструменты расположены в других областях. Интерфейс другой все-таки, и мне было все-таки непривычно. С первого раза любви не было. И еще где-то с 2017-2016 года уже было слышно о таком инструменте как Figma. В 2016 году еще не так было много известно, потому что он только вышел, компания не очень известная и каких-то больших надежд мы на нее не, не возлагали. Но все-таки уже 2017, я вижу, везде пишут фигма, фигма, попробуйте фигма, фигма порвал скетч, фигма лучше, чем скетч, вот такие постоянные комментарии везде, на всех дизайн-пабликах, фигма, фигма, я думаю, ну блин, фигма, что за фигма, думаю, очередная какая-нибудь фигня, думаю, для дизайна, нет ничего лучше фотошопа, думал я, то что я реально фотошоп задрот. Потом еще и слышу, что она работает только через интернет, в браузере какой-то редактор. Думаю, в браузере редактор? Чего это за херня? Думаю. Еще название такой фигмы. Реально фигня. Забил. Тем не, времени, тем не менее, уже выходит InVision Studio. Долгожданная, очень крутой у них был. Анонс, трейлер. Ну, в общем, вышла бета-версия, я попробовал ее. У меня есть урок первый, первый обзор. Ну, в принципе, мне понравилось. Во-первых, что там интерфейс темный, ну и, в принципе, программа не загруженная. В отличие от скетча, всякими различными плагинами, херагинами. Возможно, это и плюс, но когда только заходишь в скетч, все такое говорят о плагинах. И ты, блин, думаешь, какой плагин установить? Это тот момент, когда большое многообразие различных плагинов немного тебя отвлекает от сути. Ну, опять-таки, пока что оценивать объективно сложно. Я еще раз попробую обязательно использование скетча подольше и расскажу мое уже мнение. Просто с первого раза она мне не зашла. Пробовал я InVision Studio, да, понравилось, но пока что сыроватая и пользоваться довольно сложно. Они дорабатывают, это радует и я вижу в небольшие перспективы. И вот тогда я начал задумываться реально о других редакторах. Думаю, если InVision Studio такой прикольный. В принципе скетч не супер хреновый. По функционалу удобнее фотошопа уже видно просто. Это уже Мое мнение, что мне пока что непривычно это дело привычки. И, блин, думаю, может и фигма не такая плохая. Поставила себе фигму. Это буквально было недельку, наверное, назад. То есть не так давно я еще не полностью разобрался в этой программе. Хотя она не такая сложная на самом деле. Знаете, уже с первого открытия программы я в нее влюбился. Очень удобная, во-первых. Все просто и удобно, минималистичный дизайн. Интерфейс, конечно, не черный, но хотя бы верхушка темная. Ну, пусть будет немножко, то ладно. Уже неплохо, да? И уже тогда я подумал, Photoshop извини, но я буду тебе изменять. Есть один только минус, пока что, который я вижу. Но есть еще мелкий, конечно, но пока что самый большой. Минус и одновременно плюс. Этот минус многих пугает, а на самом деле это... Больше, наверное, даже плюс, чем минус. Это как раз-таки работа в браузере, либо работа через интернет. Да, действительно, в Figma можно работать просто через браузер. То есть заходите в любой браузер, вводите figma.com и начинаете работать. Но есть еще и офлайн-приложение, в котором вы сейчас и видите вот этот speed Оффлайн, ну полностью оффлайн его не назовешь, то есть можно работать после отключения интернета, но если вы выйдете из программы и снова зайдете, то уже работать у вас не получится. Итак, какие же есть плюсы как раз таки из-за онлайн работы? Ну, во-первых, можно работать на любом устройстве. Это не только кроссплатформенность и Windows и Mac OS, но можно работать даже на планшете или даже что поправить по-быстрому на телефоне. Это очень круто. В-третьих, все хранится онлайн. Вам не нужно при каких-то правках постоянно заливать снова на какое-то облачное хранилище и отправлять верстальщику, либо вашему заказчику и постоянно это делать. Ну, знаете, там, версия 1, дизайн 2, дизайн итоговый, дизайн итоговый точно. Вот такие все версии у вас будут сохраняться онлайн. Вы просто передаете ссылку и все. И особенно, если вы куда-то спешите, вам не нужно снова заливать, сохранять. Вы доделали и сразу же автоматически у вас там в облаке все обновилось. Вестальщик заходит, все окей, круто и Это, блин, крутейший Крутейший, крутейших плюс Еще одно Для тех, кто работает в команде Ссылку Можно просто кинуть другого дизайнера Если у вас много дизайнеров. одновременно над одним проектом Работают и можно прямо В прямом эфире нескольким дизайнерам Работать над одним проектом И при этом будет постоянно показываться История, кто какие правки внес То есть можно будет не ругаться и не спорить Кто вот это поправил, кто вот это Все будет показываться в удобной истории. Еще одна фишка полезная для верстальщиков. Очень удобно все это дело экспортировать. Показывается код, CSS, можно экспортировать в СФГ. Подключаются Google шрифты, тоже классно, если вы работаете в онлайн. Вам не нужно каждый раз скачивать шрифты и устанавливать их систему. Они сразу же синхронизируются прямо от сервиса Google Fonts. Это тоже очень классно. Дальше. Заключительный, ну, из больших. Есть еще, конечно, плюсов, их много, я расскажу про следующих уроков. Это, конечно же, фигма для определенного количества участников, она бесплатная. То есть, ну, легко, если вы, к примеру, фрилансер, вы можете загрузить ну, приложение оффлайн, либо в онлайне работать бесплатно. Не нужно не ни, ни качать никаких кряков. Ну, или покупать, если вы честный дизайнер. И в заключение хочу сказать, что Photoshop я удалять, конечно же, не буду. Мне кажется, это замечательный инструмент для создания дизайна соцсетей, к примеру, баннеров, либо промо-сайтов. Пока что это привычный инструмент, особенно для промо, потому что там часто нужно редактировать изображение и переходить, прыгать с одного приложения в другое постоянно это не очень удобно. Мне проще создать именно в фотошопе. Для проектирования, для UX, особенно, конечно же, только Figma, ну, либо другие инструменты подобные. Пока что мне понравился именно Figma. Это, опять-таки, мое личное субъективное мнение. Скоро будут уроки, во-первых, обзора Figma, далее будут какие-то обучающие уроки, и будет много-много дизайн-повторов. Это буду делать исключительно, в первую очередь, для себя. Ну, если будет вам интересно, это будет создавать некий дополнительный контент. То есть я буду делать различные дизайны и показывать их в инструменте Фигма, и буду затрагивать, думаю, другие инструменты, такие как Adobe XD, Sketch и InVision Studio. Если вам нравится эта идея продолжения контента не только в Photoshop, но и других редакторов, обязательно поддержите лайком, поставьте комментарий, это очень важно, чтобы понимать вашу обратную связь. А на сегодня все, спасибо, что дослушали до конца мои мысли по поводу различных программ. Подписывайтесь на блог ВКонтакте, телеграм-канал, ссылки в описании. И спасибо за внимание. Пока!